Всем, всем привет, ребята! С вами Дима. Да, не Неркин, если что. Сегодня я вам покажу Майнкрафт Мир Неркина, который он закончил играть в 2012 году и потом сделал обзор на нее. А мы посмотрим, как она будет выглядеть в RTX режиме. Это у нас, ребята, Майнкрафт Бедрок. Поэтому, если что. Будете перезнать. А, да. Как бы это не SEOs джай это реальный рейдсинг или реальный. Реальная трассировка путей. не знаю, как это короче назвать. В общем-то, поехали. А, ну и также забыл сказать, что я не пытаюсь похайпиться на этом. Я лишь просто хочу показать, как бы она так выглядела. С лучами. Поехали. Thank mm -hmm. you. Thank you.